Друзья, всех приветствую, с вами Дмитрий Анцупов Пару слов о русском языке в Грузии Если рассматривать все старшее поколение, то есть 35+, То там практически все говорят по-русски Понимают, говорят, с удовольствием, никаких проблем вообще не возникало Я был и в Батуме, я был и в Тбилиси То есть, чтобы объясниться с человеком, вообще никаких вопросов Что касается молодежи, до 30-35 до то действительно здесь по-русски они часто не говорят. Но не говорят не потому что не хотят, а потому что они его реально банально не знают. То есть с определенного момента позакрывались русские школы, русскому языку перестали обучать, и дети просто реально его не учили, выросли, и они его реально не знают. А с такими людьми, в принципе, можно говорить по-английски, Потому что английский в Грузии знают практически все Ну, по крайней мере, в Белисе такую картину я наблюдал Но в целом, несмотря на то, что могут возникнуть какие-то такие языковые барьеры Вас все равно поймут То есть даже если вы не говорите по-английски Пришли в какое-то заведение и общаетесь только на русском И сотрудник вас не понимает Вам в любом случае позовут того, кто разговаривает на русском языке то есть, такого, что вы там не смогли объясниться и донести, что вы хотите, ну я практически не замечал. То есть, в любом случае, зная русский язык, в этой стране, в принципе, вы не, не пропадете. До новых встреч!